Новинки садовых кашпо для растений уже в продаже от фабрики интерьерной ковки. Небольшие кашпо подходят для посадки уличных цветов, оформления дачных участков и клумб, выполненный из влагостойкого стеклопластика. Преимущество использования таких кашпо – мобильность, их с легкостью можно переносить на другое место, украшая разные участки сада. Миниатюрные не занимают много места, являются ярким акцентом в декоре, служат украшением продолжительное время, меньше подвержены дачным вредителям, нет необходимости прополки сорняков. Ищите садовые кашпо на сайте фабрика